Всем привет! Вы на канале Аниме-кун, озвучиваю я Шерма, это топ 9 аниме, которые связаны с Токио. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра! Резонанс ужаса Сюжет аниме расскажет нам о грандиозном, потрясшем всю Японию террористическом акте в Токио. В сердце Токио взорвалась бомба. Террористы, пара подростков, зовущих себя Сфинксом. Теперь они запустили глобальную игру, частью которого стало все население Японии. И теперь виновники катастрофы начинают новую игру, дабы расшевелить эту сонную нацию. Трехцветные звездочки. В центре парка Уэна находится тайное место, полное загадок. Три девочки встречаются там каждый день. Они создают секретную организацию, признанную защищать Уэна. И вот Юи, Сатя и Катоха днями и ночами сражаются за мир и порядок в городе, чаще всего после школы и ближе к вечеру. Погрузитесь в атмосферу игр, которыми увлечены эти маленькие девочки. Район Уэна на северо-востоке Токио знаменит огромным парком, в котором расположился Национальный музей природы и наук и городской зоопарк. Юи, Сатяны Катоха, героини трехцветных звездочек, проведут немало времени в парке Уэна, выполняя свои опасные миссии. Откройте тайны этого незабываемого округа Токио вместе с ними. Западные ворота парка Укибукура Макото вырос в Укибукура. Районе, где ныне пытаются существовать две конкурирующие банды. Одной из них, Джи руководит друг детства парня. Сам же Макота знаменит своей способностью находить выход из любой ситуации. Поэтому, когда напряжение между и Бойс и Ретенджейлс доходит до критической отметки, он не может оставаться в стороне. Экебукура — это знаменитый район на северо-западе Токио. Пускай он на первый взгляд и может показаться обычным деловым районом, но на самом деле Кибукура славится своими многочисленными театрами и бесконечным Мэйда и Бэтлер-кафе. Сарадзамай После захвата империи Отр Королевства Капа, его наследный принц по имени Кэпи остается беззащитным перед лицом Капа-зомби. Эти существа, созданные Отрами, воплощают в себе самые сокровенные желания людей и заражают всех вокруг. У Кэпи нет иного выбора, кроме как довериться трем второклассникам средней школы. Кадзуки Йесеки, Той Кудзи и Энто Дзинай. Чтобы победить Капа Зомби, мальчикам необходимо объединить свои умы, тела и, что самое важное, свои тайны. Не упустите возможность открыть для себя самооборотный сериал «Саранзамэйн». Такийский гуль. Студент университета Канаки кун в результате несчастного случая попадает в больницу, где ему по ошибке пересаживают органы одного из гулей-чудовищ, питающихся человеческой плотью. Теперь он сам становится одним из них, а для людей превращается в изгоя, принадлежащего уничтожению. Но сможет ли он стать своим для других гулей? Или теперь в мире для него больше нет места? Аниме расскажет о судьбе Канеки и о том, какое влияние он окажет на будущее Токио, где идет непрерывная война между двумя видами. Токийские мстители. Сложно исправить ошибки прошлого. Некоторые невозможно. Когда жизнь начинает идти под откос еще со средней школы, стоило бы бороться, но прогнуться и плыть по течению проще и безопаснее. В то время Такамети Ханаги был хулиганом, молодой, глупый, дерзкий, какой угодно, только не сильный. Вот и допрыгался, строя себя заправского гопника, не по своей воле стал шестеркой уместной шпаны пожирнее. С тех пор прогнувшись и смирно выполняя приказы, парень только и ждал, когда окончит школу, а окончив, тут же сбежал, предательски бросив друзей. Время шло, отчитывая безуспешно прожитые годы, к 26-летию Такамети так ничего и не добился. Прошлое навсегда оставило на нем свой след и превратило в никчемного неудачника. Единственный лучик из того времени — девушка, с которой он встречался. Недавно погибла по вине банды, где он когда-то присмыкался. Токийские эсперы Не надо играть с древними тайнами. Кое-кто нарушил заветы, в мире стали появляться личности, способные на телепортацию, наведение иллюзий, психометрию и другие странные вещи. Новые способности не меняют сути людей. А значит, одни тут же возгордились и решили править миром, топча бездарных букашек, а другие стали защищать слабых и обиженных, превратившись в героев правосудия. При этом обиженные и власть, имеющая одинаково, ненавидят Эсперов. Но если простаки хотят уничтожить всех мутантов, то хитрые политики планируют оставить некоторых живых. Для Такийская Токийская восьмибальная. В центре истории девочка Мирай, ученица первого года средней школы. В начале летних каникул вместе с младшим братом Юки, она отправилась на выставку робототехники, которая должна была проводиться на искусственном острове Адайба, что в Токио. Но тут сильнейшие толчки сотрясли город. Знаменитая токийская телебашня рухнула, радужный мост разрушился, и пейзаж мегаполиса изменился в мгновение ока. Мирай и Юки чудом остались живы, на помощь им приходит мотоциклистка Мари. Совместными усилиями они пытаются добраться домой. Токийские вороны защищают от потустороннего зла Японию маги Эмези в школе изучают законы Иньянь, а сильнейшие маги в современном мире 12 небесных генералов. Они считаются героями нации. Представители клана Цитимикада принадлежат к элите и происходят от самого Абэносеймея. По традиции, наследник высшей ветки клана должен стать верховным правителем, а вот наследники ветви побочные должны стать его воином-защитником Сигиками. Об этом еще в раннем детстве договаривались наследники последних поколений, однако если Нацуме с юности пророчили участь гения, то Харутару видеть духов не мог. И естественно, поняв то, что у него никакого таланта нет, парень уехал, бросив занятия по магии и тем самым расстроив свою кузину. Ну а всем спасибо за просмотр данного топа, подписывайтесь на канал Анимекун, ставьте лайки и пишите свои топовые комментарии. Ну а с вами был я, Дабер Шерма, и запомните, мы всегда с вами. Всем бай!